Всем привет! Приветствую вас на своем канале! В этом видео рассмотрим один из примеров нелинейного анализа SolidWorks Simulation. Для этого я создал простую сборку. Это матрица, пуансон и вот такая вот деталь. Пуансон и матрица имеют материал простая углеродистая сталь, а деталь состоит из алюминиевого сплава 1060. Если у вас не добавлена панель SolidWorks Simulation, заходим на панель добавления SolidWorks, выбираем SolidWorks Simulation и здесь появляется еще одна дополнительная панель. Выбираем первую кнопку, здесь выбираем новое исследование и вторая снизу кнопка нелинейная. Использовать 2D-упрощение, чтобы нам было э, быстрее считать результат. И щелкаем ОК. Так, э, здесь выбираем плоское напряжение. Плоскость размещения. Это у нас плоскость спереди. То есть та плоскость, которая проходит через все компоненты сборки. Да, Я напоминаю, что это сборка. И глубина сечения можно здесь поставить глубину детали сборки. 50 мм в моем случае. Щелкаем ОК. Сборка у нас теперь вот в такие вот плоскости. Это и есть то самое 2D упрощение. Теперь, чтобы наш... Расчет заработал Нам необходимо Добавить некоторые граничные условия Такие как крепление, соединение Определить материалы деталей детали Если они еще не определены Все это можно сделать либо на панели Инструментов Здесь кнопки идут подряд Начинается от применения материала и заканчивая там Расчетом И демонстрацией результата Либо это сделать В дереве строение Итак первый э, инструмент это применить материал материал у нас уже применен каждой детали свой напомню что у нас две детали из простой углеродистой стали и одна деталь это заготовка из сплава 1060. Теперь давайте добавим фиксированную геометрию Первую зафиксируем эту матрицу по трем кромкам. добавим еще фиксированную геометрию для детали и добавим фиксированную геометрию для пуансона. Здесь выберем а, дополнительно плоскость спереди, выбранная кромка и здесь нам необходимо а, выбрать смещение по вертикали только в обратную сторону. На 28 мм. У нас расстояние между вот этими кромками 30 мм и деталь из 2 мм толщины. И добавить еще одно смещение вдоль другой плоскости. Нулевое значение этого смещения будет для того, чтобы наш пансон двигался строго вертикально. Теперь необходимо добавить, после креплений, мы добавили зафиксированную геометрию, необходимо добавить соединение. Здесь выбираем набор контактов, выбираем нет проникновения и теперь выбираем сначала, последовательно выбираем кромки пуансона и выбираем кромку детали трение, и здесь поверхность поверхности. Все правильно. Добавляем еще один контакт. Теперь у нас будет э, деталь, кромка детали и кромки матрицы. Также выбираем трение и дополнительно поверхность с поверхностью. Ну, вроде бы все выбрали, давайте теперь сделаем э, сетку. Заходим в создание сети. Здесь выбираем э, ползунок вправо, более высокое качество сети, Щелкаем ОК. Такая вот сетка у нас в 2D упрощение получилась. Можно выбрать там на основе краизны и прочее. И запускаем исследование. Ну вот, расчет окончен, и мы можем увидеть результат, где находится самые высокие напряжения в нашей детали и как себя ведет эта конструкция при помощи анимации можем посмотреть. Уменьшим скорость, поставим... Напоминаю, что у нас деталь была зафиксирована с краев. В принципе, можно поставить фиксацию только одного края и посмотреть, как будет себя вести свободный край детали. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, узнали что-то новое, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если не подписались. все это непонятно, пишите в комментариях. Всегда приятно читать, особенно положительные отзывы. Еще раз всем спасибо. До новых встреч.